Дорогие друзья, добрый вечер. Я являюсь директором автоклуба Ice Club. Это наш измейский клуб. Он у нас стал наконец-то официальным. Мы уже там как официальный два месяца. У нас вот сегодня происходит автопатия. Вот у нас было в прошлом месяце наши гонки. У нас через недели две планируется выставка автомобилей. И к концу июля мы хотим сделать также гонки. Я хочу сказать спасибо всем нашим спасарам, кто нас поддерживает, всем людям, кто приходит к нам, поддерживают нас также. Э, хочу сказать со спасибо нашей мэрии, что поддерживают нас, э, дали нам добро, что мы есть, что вот как бы у нас происходит вот такой вот сказать движж. Хочу сказать спасибо заправке Петромол, э, Мясомаркет. То, то в городе Измаили их-то все знают, они находятся на Пушкина, на АТБ, Электромассиву, Салаун Турбо и также всем нашим спонсорам, кто нас поддерживает. Их есть тут флаги, а они тут находятся, без их помощи у нас бы не было вот такой вот организации. С -с -с, хочу сказать спасибо братьям Сары, что они также нас поддерживать в общем хочу сказать спасибо со, со, со все наши смоа также знают, кому это организовано все моим близким все моим друзьям просто вот всему городу Измаилу хочу сказать спасибо что мы развиваемся что что мы не там равнодушный граждан мы не хулиганы а мы также со спортсмены которые любят автоспорт вот мой друг Максим, он является главным директором компании «Лаунг Я хочу сказать спасибо ему, что у него растут руки с правильного места, что вот вся музыка, которая здесь, в каждом автомобиле, это благодаря ему. И Макс, ты там просто скажи, как ты к этому пришел и как ты там это видишь, вот, нравится ли тебе, что ты хочешь сказать, там как бы людям по там музыке, ну, ну там расскажи, там как ты видишь это все. Я с детства был большим меломаном, всегда любил слушать всякую разную музыку, попсу, рок, всякие хиты. Каждого года с каждым годом приходят новые треки, и мне всегда нравилось слушать это все довольно громко. Э ну, началось все это с того момента, когда отец как бы дал мне э, во владение один из автомобилей. В данном автомобиле мне не хватало всегда громкости, качества. Я начал добавлять свою акустику, что-то заказывать с интернета. Потом я как-то уже купил свой автомобиль, начал заниматься этим более серьезно. Э, получился отличный результат. Э, ко мне начали подходить мои друзья, типа, помоги, ну, Пас, помоги. надо, да, надо, надо по, я по... хочу так же. И помоги, сделай так же, а может даже лучше. Я всем им устанавливал, потом у меня получилось даже на этом зарабатывать. И как бы пришел к тому, что на данный момент сейчас э, стараюсь сделать наш город Бессарабии, город Измаил, э, один из самых громких и хочу, чтобы все ребята были довольны э, громким и качественным саундом.